Джозеф Харвей Вагонер, отец лета Джозефа Вагонера 1820-1889. Доктрина о Троице разрушительна для искупления. Несомненно, многим покажется, что говорить таким образом о доктрине Троицы непочтительно. Но мы полагаем, что они, вероятно, должны иначе посмотреть на эту тему, если спокойно и искренно будут исследовать аргументы, которые мы представим. Мы знаем, что пишем с чувством величайшего благоговения к Библии и с высочайшим уважением к каждому ее учению, ее истине. Однако благоговейное отношение к Писанию не означает, что необходимо благоговейно принимать также и человеческие мнения о Писании. У нас нет цели представлять какие-либо доводы по доктрине о Троице, кроме тех, которые касаются нашей темы, а именно искупления. И мы готовы охотно предоставить решение вопроса тому, кто будет внимательно читать наши замечания, пытаясь избавиться от предубеждений, если они, к несчастью, имеют место. Противоречие тринитаризма, на который следовало указать, с целью освободить библейскую доктрину искупления от упреков, под которыми она так долго находилась, это неизбежный результат их системы теологии. И не безразлично, насколько компетентны авторы на которых мы будем ссылаться. Они никогда не смогли бы сами освободиться от противоречий без исправлений в своей теологии. Многие теологи действительно считают, что искупление, принимая во внимание его значимость и силу, основано на доктрине о Тройце. Однако мы не можем понять, какая связь существует между этими двумя доктринами. Защитники этой доктрины действительно сталкиваются с трудностью, которой, похоже, стремятся избежать. Эта трудность заключается в следующем. Они считают, что отрицание Троицы эквивалентно отрицанию божественности Христа. Если бы это было так, то мы держались бы за доктрину о а Троице так цепко, как никто, но это не так. Те, кто читал наши заметки в отношении смерти Сына Божьего, знают, что мы твердо верим в божественность Христа, однако мы не можем принять идею о троице, как приняли ее тринитарии, не отказавшись от заявлений о значимости жертвы, совершенной за наше искупление. И здесь прекрасно показано, как в теологии сходятся крайние противоположности. Высшие тринитарии и низшие унитарии встречаются и совершенно объединяются в смерти Христа вера и тех, и других доходит до социнианизма. Унитарии верят, что Христос был пророком, вдохновенным учителем, но только человеком. И его смерть была только смертью человеческого тела. Тринитарии придерживаются взглядов, что термин «Христос» подразумевает две раздельные особые природы, одна была человеческая, другая — вторая личность в Троице, которая обитала во плоти короткий период, но не могла страдать или умереть. И Христос, который умер, был только человеческой природой, в которой обитало божество. Обе теологии имеют человеческую жертву и ничего более. Не имеет значения, как возвышен был сын перед воплощением, как славен и всемогущ и даже вечен, и если только человеческое умерло, то жертвой был только человек. И если все это относится к заместительной смерти Христа, это и есть социнианизм. Это замечание справедливо, так как доктрина Троицы умоляет жертву, делая ее основой единственно человеческую жертву. 1884. Искупление в свете природы и Откровение. Страница номер 164-165. Мы верим, что каждому, кто трепещет перед Словом Господа, Показано, для полной уверенности, что Сын Божий, который был в начале, через которого миры сотворены, умер за нас, страдая. Писание доказывает нелогичность заявлений теологов, будто на кресте умерла только человеческая природа. Эти писатели берут доктрину о Троице за основу и утверждают, что Христос — вторая личность в Троице, и не могла умереть. Опять они утверждают, что смерть не есть прекращение жизни. И этими двумя небиблейскими утверждениями они вовлекают себя в многочисленные трудности и связывают доктрину искупления с безрассудными противоречиями. Мы не зря поставили себя в оппозицию к религиозным чувствам различных групп. Но чтобы представить последствия этих допущений для доктрины искупления, мы вынуждены отметить несколько известных аргументов, представляемых в пользу доктрины о Троице. В руководстве Искупления текст из первого послания Иоанна 5.20 приведен как наиболее убедительное свидетельство о Троице, о высшей божественности Христа. Здесь утверждается, что Он назван истинный Бог и жизнь вечная. Полностью стих читается так, знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Человек, читающий этот стих и не видящий там различия между истинным Богом и Сыном Бога, должен быть очень сильно привержен этой теории о Троице. Мы в Боге? Каким образом? В Сыне Его Иисусе Христе. Различие между Христом Истинным Богом наиболее ясно видны в собственных словах Спасителя в Иоанна 17:3: да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Как на доказательства Троицы, опираются на Исаии 9.6. Этот стих мы цитировали ранее в отношении нашего первосвященника, который пролил за нас кровь. Защитники этой теории скажут, что это имеет отношение к Троице поскольку Христос назван Отцом вечности. Но в этом случае, как и в других, мы утверждаем, что это не имеет отношения к Троице. Является ли Христос Отцом в Троице? Если да, то каким образом Он Сын? Или они оба являются Отцом и Сыном каждой? Как это может быть в Троице? Троица состоит из трех личностей. При определении Троицы должны быть сохранены различия между Отцом и Сыном. Христос назван второй личностью в Троице, но если этот текст доказывает Троицу или имеет к ней какое-то отношение, то это говорит о том, что Он не второй, но первый. И если Он первый, то кто второй? Абсолютно ясно, что этот текст никакого отношения к этой доктрине не имеет. 1884 год. Искупление в свете природы и «Откровение» страницы номер 167-169. Как было замечено выше, большой ошибкой тринитаризма в споре на эту тему является то, что они не делают различия между отрицанием Троицы и отрицанием Божественности Христа. Они видят только две крайности, но не истину, которая лежит между ними и используют каждое выражение, относящееся к предсуществованию Христа как доказательство Троицы. Писание многократно учит о предсуществовании Христа и его божественности, но оно совершенно ничего не говорит о Троице. Заявление о том, что Божественный Сын Бога не мог умереть, так далеко от учения Библии, как тьма далека от света. И мы хотели бы спросить тринитариев, которые из двух природ Христа мы обязаны за искупление. Ответ, конечно, должен быть следующий. Мы обязаны той природе, которая умерла и пролила за нас кровь, ибо мы искуплены его кровью. Поэтому очевидно, что если умерла только человеческая природа, то наш Искупитель только человек, и Божественный Сын не участвовал в работе искупления, так как не мог ни страдать, ни умереть. И будет абсолютно справедливым, если мы скажем, что доктрина о Троице умаляет искупление и принесенную за нас жертву, 1884 год ⁇ Искупление в свете природы и Откровение ⁇ страница номер 173. Это также можно найти в ревью ⁇ Геральд ⁇ за 10 ноября 1863 года, Том 22, страница номер 189. Божественность и предсуществование нашего Спасителя наиболее ясно показаны в том, что Писание называет его словом Ван 1.1. 3. Здесь ясно выражена предсуществовавшая божественность. И тот же автор в 1 Иоанна 1, один говорит опять о том, что было от начала, о слове жизни. Того, кого Иоанн назвал словом в этом отрывке, Павел называет Сыном в Евреям 1, 1, 3. И в других местах этого послания он, самый превознесенный, назван Иисусом Христом. В этих местах мы найдем божественность или высшую природу, явленную в нашем Господе. В самом деле, язык не может более ясно выразить это, и поэтому нет более необходимости обращаться к другим свидетельствам, чтобы это доказывать. Это уже достаточно доказано. Первое из приведенных выше цитат говорит, что слово было Бог и что слово было с Богом. Это не требует доказательств. И действительно, это самоочевидно, что слово «как Бог» не было Богом, в котором оно было. И так как там есть только один Бог, то этот термин должен применяться по отношению к слову в смысле субординации. Это объясняется тем, что Павел называл перевоплощенного Христа Сыном Бога. Это также подтверждается Иоанном, говорящим, что слово «было у отца» 1 Иоанна 1, 2. Также слово названо «сыном его Иисусом Христом», стих 3. Теперь будет разумным утверждать, что сын должен был носить имя и титул своего отца, особенно когда отец делает его своим исключительным представителем у людей и наделяет его таким могуществом, что, как написано, через которого и веки сотворил. Это выражение Бог использует в том смысле, в каком Павел цитирует Псалом 44 7, 8, и относит это к Иисусу. В Евреям 1, 8, 9 титул Бога применен к Сыну, Иисусу, которого Бог помазал. Сын может носить этот высший титул. И это очевидно, что здесь этот титул используется в смысле субординации по отношению к Отцу. Часто утверждают, что Превознесенный пришел на землю и обитал в человеческом теле, которое оставил в час смерти. Но Писание учит, что этот превознесенный был той же личностью, которая умерла на кресте, и в этом состоит огромная жертва, принесенная за людей, удивительная любовь Бога и снисхождение Его единственного Сына. Иоанн говорит: Слово жизни, которое было в начале, которое было у Отца, превознесенное, предсуществующее, которое мы слышали, видели своими очами и осязали руками, Первое послание Иоанна 1, 1, 2, 1884 год, Искупление в свете природы и Откровения, страница номер 152-154. Вопрос, что есть воскресение или день Господень? Ответ, этот день посвящен апостолами Пресвятой Троицы и в память того, что Христос, наш Господь, воскрес в воскресенье а также в воскресенье послал Святого Духа, и поэтому этот день назван Господним Днем. Этот день также был назван Римлянами Днем Солнца и почитался священным. Катехизис Дуй, страница номер 143, цитируется, 18 июля 154, Ревью энд Геральд, том 5, страница номер 86.